Схема заработка с вложениями от 125% до 450% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. То есть, если, к примеру, вы инвестировали 10 тысяч рублей, то через 6 минут вы можете сделать уже первый вывод денег. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа разделена на три статуса, 5 уровней в глубину. Как повысить свой статус? Все пользователи при регистрации получают статус новичок. Чтобы получить статус продвинутый, необходимо иметь общую сумму вкладов всех партнеров со всех уровней 20 тысяч рублей. Чтобы получить статус VIP, необходимо иметь общую сумму вкладов всех партнеров со всех уровней 40 тысяч рублей Друзья вот так выглядит главная страница сайта Metrotronox, также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход Начните зарабатывать вместе с Metroтроnox. Зарабатывать реальные деньги. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Зарабатывать с вложениями мы будем от 125% до 450% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. Минимальная сумма для вывода 10 рублей. Также существуют популярные платежные системы Kiwi, PerfectMoney, Payer, U-Money, банковские карты и криптовалюта. Статистика проекта. Участников на данный момент 2028 человек, проинвестировано более 2 миллионов рублей и выплачено более 300 тысяч. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы, скрыны с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Друзья, ну а сейчас давайте я перейду в свой личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала вчера 20 тысяч рублей. Также делала пробную выплату с проекта на 333 рубля, проект не выплатил. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет 321 рубль. На балансе у меня более 20 тысяч рублей. Давайте сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособности.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 Сегодня я иду на усиление инвестировать я буду 25 тысяч рублей. Захожу я на 8 тарифный план, то есть 350% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. Платежную систему я выбираю Payr, инвестируя 25 тысяч рублей. Прибыль через 72 часа у нас составит 87 тысяч 500 рублей. А каждые 6 минут я буду получать по 121 рублю. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 25 тысяч рублей успешно создан. Друзья, также в этом проекте есть программа «Бонус», где за каждое ваше действие будет вам даваться денежное вознаграждение от 10 рублей до 15 тысяч рублей. Ну, на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!